Снова зову тебя Со мной погулять, выпить кофе Но у тебя дела Такое чувство, что мы с тобой в ссоре, ссори Я устала ждать, считая секунды До нашей встречи Больше нечего терять Гаснут моего терпения свечи я тебе не лучшая подруга, не надо делать вид, что ты этого не понимал Я подхожу к тебе поближе, беру тебя за руку и жду, чтоб ты Я тебе не лучшая подруга, не надо делать вид, что ты этого не понимал я подхожу к тебе поближе, беру тебя за руку и жду, чтоб ты, жду, чтоб ты меня поцеловал, меня поцеловал, меня поцеловал, меня поцеловал, меня поцеловал, меня поцеловал, меня поцеловал. Меня поцеловал, меня поцеловал. Придаю значение словам, обращаю внимание. На твои действия не делаешь выбор сам Я делаю свой чек и последствия Ищу тебя в темном зале Ты где-то там, мне сказали Вокруг одни пьяные твари Нашла тебя, парень Мне нужно твое внимание Я уже не знаю, как правильно Подготовив слова заранее Выпаливаю Я тебе не лучшая подруга Не надо делать вид, что ты этого не понимаешь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 Ah oh, ah oh, oh.